Ну вот, значит, предположим, нас уже повезли из этого ОВД на быстрый, скорый, справедливый суд, где нас к чему-то, очевидно, приговорят. И я так понимаю, что там веер возможности достаточно широкий. Вот отпустить без протокола, или нет, это еще оттуда, из ОВД должны отпустить. А уже если не отпустили без протокола, то в суде что-то будет. Либо штраф, либо вот что еще, какие есть предельные... Меры пресечения. Да. От прекращения э, преследования, от прекращения дела об административном правонарушении до э, максимальной санкции по статье. Смотрите статью, по которой вас привлекают. Смотрите санкцию по ней. Кодекс об административных правонарушениях доступны и в спецприемниках тоже. В принципе, что чаще бывает... Э, сутки или домашний арест, или подписка о невыезде. От чего все это зависит? Ну, подписка о невыезде – это уже меры посещения уголовные. Если мы говорим об административном правонарушении, то здесь наказание, которое предусмотрено Кодексом о административных правонарушениях. Что это будет – штраф либо сутки ареста – это решает суд. И, как показывает практика, на разных акциях разной установки у судов. Где-то всем подряд выписывают сутки, иногда Мягче. Я не знаю, с чем это связано. Это их внутренняя кухня. Это не, нельзя предсказать вот на какой-то следующей, условно говоря, акции. Будут сутки или, или, или на 10 тысяч, или там на 20? Как вы часотку предскажете? Часотку. Окей. А, ну вот, хорошо, ты попал на сутки в какое-нибудь условное сахарово. Угу. Что, происходит, что происходит с твоей квартплатой, если пришло время ее платить? Не знаю. Оплатой за аренду квартиры, которую ты снимаешь получением пенсии, не знаю чего. Если вы живете в активности гражданской, у вас должны быть доверенности на близких, на все, что может понадобиться, в случае, если вы окажетесь за решеткой. А может, вы в ходе акции метнете. Кирпич в полицейскую машину и осколком поранить полицейского, О, ну, например. Ну что ж. Это все, это надолго. Ну, вам тогда, на вам доверенность, доверенность на три года пригодится точно. Ну, кстати, я вдруг подумала, парадоксальным образом, это не обязательно к теме нашего разговора, наверное, каждому вообще совершеннолетнему человеку, у которого, в принципе, есть необходимость совершать какие-то операции любые, да, нужно иметь доверенность. иметь доверенность. Вот у меня есть, например, да. А мы как-то расслабились. Да. У тебя нет доверенности на меня. У меня нет доверенности на тебя. Не, не, вы лучше на кого-нибудь другого сделать, а то вместе пойдете куда-нибудь да. и будете потом сидеть с доверенностями друг как на тебе друга. Добр, да? А вот если совсем отмотать назад, к моменту, когда ты еще в ВВД и ты не берешь 51-ю статью, и ты добиваешься того, что к тебе пускают Иван Ивановича, открывая крепость изнутри, и ты все правильно делаешь в отношении протоколов, может ли. То есть, наверное, это Иван Иванович, да, может ли он, в принципе, адвокат мой, повлиять на то, меня из ОВД отправят, оформят, как вы говорите, в суд или меня отпустят домой? Он, если это грамотно, Иван Иванович, максимально увеличит вам шансы оказаться дома. Вот так. Это игра на шансах. Никаких гарантий нет ни у той, ни у другой страны. У той возможности гораздо больше, потому что это единый конгломерат полиция, прокуратура, суд. У вас возможности меньше, потому что вы враг России. Угу. А какой у них, в принципе, мотивация у них палки? Ну, в смысле, у них есть какой-то план по валу, что вот... На акциях плана повала нет. На акциях одна задача выполнить установку. Если установка есть, закрыть как можно больше будут, закрывать как можно больше. А, под закрыть имеется в виду не выпускать домой из УВД, а слать на. Ну, солнце, вообще, ну привлечь нет. к ответственности за утащиться улицы. Главное, чтобы на улицах никого не было, чтобы на улицах было спокойно. Ну, чтобы на улицах было спокойно. Вот, а еще один вопрос. Если так тебе вдруг повезло или не повезло, у тебя не забрали. Ты был на акции, в автозак не попал, но большая часть твоих друзей как-то попала, а также к тебе на следующий день приходил какой-нибудь грустный участковый с добрыми глазами и что-то Бу-бу-бу говорил, а у тебя, например, есть визы прекрасные какие-нибудь, не имеет ли смысл тебе смотаться лучше, прежде чем к тебе не пришли еще попозже, подумав, и не привлекли тебя, как мы знаем, уже бывало, по этой статье ну как-то постфактум mm -hmm. но есть человек, у которого есть риск быть привлечен к административной ответственности условно говоря сидеть 10 суток или там заплатить 10 или там 20 тысяч рублей штрафы и есть у него вариант уехать куда-то там за границу и там год пока не сечет срок давности прожить за границей да делайте сами выбор нет какая разница Хорошо, а если речь идет об уголовных делах? Вот если речь идет об уголовном деле, здесь вопрос другой. Потому что смотрите, насколько сейчас широко расширили спектр уголовных дел, которые, уголовных статей, которые применяют на акциях. Активно применяется статья 318, где это применение насилия в отношении представителей власти. Ну, эти все шлемы, пластиковые стаканчики, 319 оскорблений представителя власти. Включили да. в отношении молодых людей 328 да. это уклонение от а, с, службы вооруженных сил. Включили активно. Вовсю активно работает, да. То есть, ну, если задержан, парень сразу проверяет его по военкомату. А, кстати, если не первый раз уже человек задержан по вот этой статье, ну, принимал участие в... Ну, понятно, 20-й да, да. месяц. Да. ему реально светит уголовная дадинская статья? Ну, если в течение 180 дней более двух раз привлекался, то да, конечно. А это уже совсем другой коленкор. Совсем. Это уже уголовное дело, совсем вытекающие. Угу. По этой статье вполне применяется реальное решение свободы. Вы видите, что сама политика карательная, и лишение свободы реальные выписываются просто на раз. И тут уже, конечно, выбор гораздо посерьезнее, чем 10 суток сидеть. Тут уже надо думать. Если есть законные возможности, условно говоря, там уехать, и есть возможность жить где-то за рубежом, ну, Возможность стоит подумать. Но у многих ли она есть, эта возможность? Ну, очевидно, что не у многих. Хорошо, тогда давайте мы уже перейдем к тому, что делать, когда тебя уже суд признал виновным по уголовному делу, уголовному делу и ты пошел, собственно, нести свое наказание. А домашний арест, это ведь по уголовным статьям дается? Домашний арест это мера пресечения. Это не мера наказания, это мера пресечения. Между началом суда и между воз... задержанием. После и возбуждения суда. уголовного дела в отношении обвиняемого применяется мера пресечения какая-то, это может быть подписка о невызненном и надлежащем поведении, ограничение в каких-то действиях, это может быть домашний арест, это может быть заключение под стражу. Ну, так, негласно такая прокурорско-судейская установка, что после стражи, либо после домашнего ареста люди уходят на совершение свободы, реальные. Там, ну, за редким-редким исключением. То есть, в этом смысле СИЗО и домашний арест не очень отличаются друг от друга в смысле прогностических их свойств? По прокурорским и судейским меркам нет. То есть, это все всего лишь предварительные мероприятия? Ну да, и они равна... То есть, подписка о невыезде, правильно я понимаю, что она как бы получше, полезнее? Ну, конечно. Подписка о невыезде в любом случае... Но ну, в любом случае, ради подписки о невыезде вам придется там постараться либо дать какие-то показания, либо уж совсем на вас там пусто-пусто, ничего нет, и вы не особый интерес представляете для правоохранительных органов, подписка о невыезде ненитрячим поведением может быть. Да, с подпиской, конечно, гораздо выше шансов уйти на условный срок. Но стража и домашний арест – это очень высокая гарантия того, что человек уедет на лишние свободы. Ну вот так. Вот вы взяли и ударили битой полицейского по шлему, и вы уйдете на условный срок. А кто это у нас уходил, ударив битой полицейского на условный срок? Индивидуально все. Кстати, у меня болят зубы. Страдать? Страдать. Если вы приступили порог тюрьмы, верить не надо вообще никому. Просто вообще никому. А больше, как они называются? Никому. камерой? Никому.